Здравствуйте, уважаемые зрители! Я знаю, всех волнует вопрос, как снять старый огонь, советские. Вот сейчас вам прямо на примере покажу. Никаких специальных средств. Долго к этому приходил. Вот смотрите. Сорвалось, сложили в кучу. А теперь, почему этот способ называется запрещенным. Во-первых, все розетки необходимо обесточить. И, соответственно, извлечь, чтобы не было напряжения. Во-вторых, вот так как я работаю, работать нельзя. Обязательно должны быть перчатки, очки, что им головной убор. Что использовали в качестве средства для снятия? Использовали теплую воду и жидкость под названием то есть, мы ну, заливаем пропорцию, ну, на классном смотре определяем. Добавляем теплую воду. Макаем валиком и начинаем смачивать наши обои. Промахает, ну, и в течение 5-10 минут... 5-10 необходимо подождать, пока нам все промокнет. И потом вы видели результат. На этом все. Удачи в ваших ремонтах.